Мототек представляет квадроциклы Коман АТВ-125 Хаммер. Модель выпускается в двух комплектациях. Есть базовая модель и есть модель люкс. Вот, начнем с базы. Оснащена техника 125-кубовым двигателем. Двигатель верхневальный, двухклапанный. Коробка, автомат. То есть есть передача вперед, нейтралка и передача назад. Управляется это все ходу. Спереди установлены, установлена подвеска на шаровых опорах. Барабанные тормоза. И газомасленные стойки вот такого плана. Сзади установлена... Также сама подвеска, один амортизатор, который регулируется по жесткости. И на всю ось будет задний дисковый тормоз гидравлический. Квадроцикл заднеприводный и привод у него цепной. Модели на восьмых колесах. Установлена вот такая резина с таким протектором. Каждая техника оснащена вот такой сигнализацией. То есть есть и автозапуск дистанционный, есть и охрана. Работает он вот так. Также самая система безопасности, то есть она пристегивается непосредственно к водителю. И когда она выпадет, то есть квадроцикл заглохнет. Освещение работает от генератора. Тормоза управляются на руле, с левой стороны задний тормоз который гидравлический и передние тормоза с правой стороны перейдем к, к комплектации люкс вот, мотор так же сама 125 кубов то есть двигателями модели не отличаются но уже на коробке передач есть вот такая кулиса Которая будет ну, удобна для водителя. То есть передача вперед, нейтралка и передача назад. Вот. На... По подвеске будут установлены немного другие замасленные амортизаторы. Спереди дисковые тормоза гидравлические. Также сама подвеска на шаровых. Колеса тоже восьмые, но уже будут... Вот такие легкосплавные диски. И протектор более направленный. Вот так же сама модель а, оснащена уже спидометром. То есть он показывает скорость, повороты и а, включение света. Кстати, оснащен поворотом. Спереди и также сзади. На обоих моделях будет защита для рук, то есть это тоже удобно. По поводу подвески квадроциклы. Удобные мягкие, то есть для нагрузки 120 килограмм, то есть смело подойдет. Ну и в принципе места для взрослого, взрослого человека здесь вполне хватает. То есть во мне рост метр семьдесят сантиметров. Мне удобно вполне здесь сидеть. По управлению он очень легкий, руль крутится легко. Так же само. А, еще модель, которая, комплектация люкс, она оснащена ножным тормозом. То есть, задний тормоз будет педалью, а передний тормоз будет непосредственно на ручке находиться. Все модели оснащены вот такой гашеткой, флажковой. Которая имеет регулировку по ее нажатию. То есть для детей ее можно загрубить и не будет на полную мощность газовать квадроцикл. Оснащен грузовыми багажниками. Они действительно прочные. То есть и задний, и передний так же самый. Достаточно проходимый. Садний привод это не означает, что он не будет ехать по снегу. Коробка передач очень простая. То есть нажали, квадрик едет вперед. Дальше положение нейтралка, включили назад, он едет назад.